Ну что ж, значит, долго думал я и решил, что пора, друзья, пора бы уже наконец-таки э, произвести какой-нибудь обзорчик на какую-нибудь ролевую игрушечку. Ну что ж, э, я говорю, долго я думал, какую игрушечку все-таки выбрать для обзора и решил, пусть будет Готика 2 Ночь Ворона. Именно она нам так полюбилась э, за свою оригинальность. Пусть игрушка и старая, но тем не менее э, в ней есть очень много интересных моментов которые настоящим ценителям РПГ жанра необходимо посмотреть и пройти, прочувствовать этот замечательный мир готики, друзья. Ну что ж, давайте начнем новую игру. Специально для тебя, мой дорогой зритель, сегодня я начинаю новое прохождение старой игры. Ну, как говорится, старая, но не бесполезная. Вы, наверное, знаете, чьи это слова. Ну что ж, давайте погнали. Так, ну что ж, начнем новую игру. С я уже здесь немножко поигрался Определился Для своего компа выставил вроде Все самые оптимальные, а то есть Самые максимальные, когда-то в далеком 2002 году я даже О таком не мог мечтать, ставил на Усредненные значения, чтобы у меня Не подвисало ничего, но сейчас Могу себе позволить поставить на максимум И это круто, друзья, да, похоже На моем компе, только и стоит, что Играть в такие игры в Древние, старые, но крутые, тем не менее Ну что ж, давайте посмотрим, окунемся так сказать, в прошлое. Небольшой трейлер у нас тут, вступительный, который нам повествует о событиях в прошлой Один части. Изменил судьбу сотен, но он за это да, все мы помним этого заключенного, лица. которого придавило после битвы со спящим в прошлой части. А первую часть я пока обозревать не стал, поэтому решил самый такой, э, самый интересный со второй сразу же. Если, ребятки, кому надо будет первую часть, пожалуйста, пишите в комментариях Возможно, в ближайшем времени я подумаю над этим и также сделаю обзор и на первую часть Собственно, вот события из первой части нам здесь сейчас в трейлере демонстрируют Когда наш заключенный победил спящего и вот эта вся колония освободилась от э, многолетнего плена да? Все заключенные э, смогли себя спокойно, свободно чувствовать и разбежались кто куда Прикольная история, на самом деле. Очень, очень прикольный ролл, У Готики очень насыщенный богатый. Поэтому, ребятки, истинный ценители, Ну, я истинный ценители, я знаю, что все в это играли, поэтому, ну, я вот таким тоже являюсь и решил немножечко поностальгировать, он что ли так сказать. И уничтожил барьер. Но когда остальные заключенные вырвались на свободу, он остался лежать под грубой камней. Это я отправил его на бой со спящим, и теперь я вызволю его оттуда. Он слаб Старый добрый темный Максардас нас спас из этой задницы, и мы смысл. у него в башенке и появились, да. И мы снова готовы странствовать, он готовы развиваться, вернулся. готовы творить великие дела. Вот такое вот начало. Ксардос, я, я тебя помню. думал, что нам с тобой доведется встретиться снова я чувствую себя так будто три недели пролежал под кучей я помню когда я первый раз сыграл у меня была немецкая озвучка благодаря мои все с титрами приходилось проходить я уже начал опасаться так что не смогу вытащить тебя из-под развалин храма но хватит об этом сейчас то ты здесь и над нами нависла новая, новая угроза. угроза. Как это все? Мне знакомо, друзья. Так, ну что ж, давайте. что это за новая угроза такая, Ксардус, о которой ты говоришь? Ну-ка давай-ка мне поподробнее, пожалуйста, разжуй. После исчезновения. Видос поставил. Мне. Поставь ка мне видос. спящего гнев бильяра стал еще страшнее. Мощнейший артефакт будет возвращен в этот мир. Тоже какой-то злой и... в книге, очень мощный персонаж, с которым нам предстоит столкнуться в процессе прохождения. Как сейчас поиски. помню. Этот поиск начался По и зовут давно Ворон. Во время поисков приспешники Бильяра оскверняют древнейшие алтари богов. Хранители этих священных реликвий пробудились, Статуи и пробудились. сотрясает землю. <свят> да, ребятки, как бы юмористически не относитесь бы к готике, на самом деле игрушка очень острове, сложная и очень серьезная в этом плане. Гнев. То есть здесь, как видите, нет возможности выбора сложностей. Определенно Но сложность тут, я вам скажу, на высоте, и поначалу надо привыкать к управлению. Ибо если этого не делать, нас будут нагибать даже самые слащавые гномы и гоблины. Гоблины, да, гномы. Гномов, по-моему, тут нет. Да, давай-ка, не аж... давай-ка, давай не заговаривайся. Так, поехали, что союзником. нам он говорит? Понятно. Это единственный способ Остановить Собственно, первый глобальный билиара. квест, который нам сейчас дают... Ну, по крайней мере, у нас по сейчас достаточно времени, я сделал это спящий. Спящий. вспоминаю ну, по крайней мере, у нас сейчас достаточно времени. <свят> Зачем я это все говорил? <свят> я сделал это спящий. Был изгнан. Ты победил его. Да, это так. Но не в наших силах остановить войну, которая разгорается сейчас.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 и они собрали и пробудили еще себя большее зло целую армию из низших существ. И где, где эта армия сейчас? Да. Лагерь этой армии находится недалеко отсюда, в долине рудников, около Хариниса. И она готовится к атаке. Долина рудников. Очень мало Это, времени. В общем, в ней. И у нас первые, э, первые события первой части разворачивались, насколько я помню. А что мы можем сделать, уважаемый Ксардос? Что мы можем сделать? На этот раз самим нам не справиться. Только сила Инноса может помочь нам в борьбе против этих драконов. Mm -hmm. В городе Харинис, что неподалеку отсюда, Обалденный остановился отряд паладинов. Они обладают сильным артефактом, который может помочь нам победить этих драконов. Они называют его Глаз Иннаса. Ты должен завладеть этим артефактом. Расскажи паладинам о надвигающейся угрозе. Ты должен убедить их предводителя поддержать нас. А после этого ты должен найти артефакт Белиара. Это противоположность глаза Иноса. Он не должен попасть в руки зла. Так, понятненько. А что такое этот глаз Иноса? А что такое этот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 так ты А почему паладины должны отдать мне этот глаз и носа? А почему паладины должны Черт, отдать друзья, мне этот глаз никак и никак не носа. могу привыкнуть. Потому что ты тот, кому судьбой предназначено носить его. А откуда тебе это известно? Есть несколько причин полагать это. Вот самое важное из них. Ты победил спящего. Да, все верно. Если бы тебе не благоволили боги, ты бы давно уже был мертв.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 Я немедленно отправляюсь в путь. Хорошо, еще одно. Что не же. говори никому, что разговаривал со мной. И прежде всего. Да, без проблем, дружище. Я не выдаю С тех пор, своих. Как я отошел ты... от них, круг огня считает меня мертвым. И это очень хорошо. Если ты так скрываешься и не хочешь, чтобы о тебе знали, уважаемый Ксардес, то тебе надо было строить не такую гигантскую башню, а вырыть какую-нибудь землянку, тогда я не знаю. Было бы гораздо эффективнее. Так, ну ладно, в общем, поболтали. Мы с нашим э, наставничком, Ксардосом, а, та, так его зовут... Который нам все разжевал как следует, а, который нас ввел а, первоначально в курс действий. Что у нас не все так хорошо после победы на спящем. И у нас тут новая угроза. Так, ну что ж, я вам рассказываю. Давайте уже приступим к геймплею. У нас тут достаточно а, несложный. А, достаточно у нас управление здесь. Я вот сейчас пытаюсь к нему привыкнуть, как это было раньше. Пытаюсь поворачиваться мышкой. Но это так неудобно. Так, да, фирменное управление Готики, оно, конечно же, навсегда. Осталось в наших сердцах И оно до сих пор при... До сих пор нас заставляет удивлять Так, ну что ж, удивляет нас оно. Ну что ж, давайте-ка возьмем Вот так у нас берутся предметы Просто-напросто на правую кнопку мыши Если вы играете, ребятки, на клавиатуре Стол алхимика как это Нам позволяет смешивать, насколько я помню, всякие ингредиенты Так, ну что я рассказываю, всем это и так известно И как я это сделал? Рунный стол, он что-то тоже делает Надо, кстати, вспоминать А тут у нас есть книжечка, да Очень полезно читать всякие книжечки так как они нам некоторые, не все, но некоторые дают а, опыт, так сказать, да, и мы с этого опыта потом будем прокачиваться быстрее. А, нам тут дают некоторые подсказочки, что лечебные зелья ингредиенты, лечебная эссенция, две лечебные травы, лечебный экстракт, две лечеб... два лечебных растения, ну и так далее. То есть все это можно почитать, а вот как переворачивать что-то я даже и не понял, может быть и никак а, у нас все на одной страничке помещается. Так, у этого скелетика что-нибудь есть? Ты, ты, чувак, давай мне что-нибудь, давай, полезное. Не, нет у него ничего, оружие, оружие, доспехи, не, ничего, говорит, нет у него. Ну ладно, давайте идем дальше, что тут такое лежит. Так, а можно, можно, да, я, да, молчит, пофигу ему, беру, значит, вот эту штучку. А, это старая каменная скрижаль. Да, они нам рано или поздно пригодятся, это я точно помню. В общем, ребятки, все, что здесь находите, все старайтесь забирать и уносить, потому что а, определенную полезность и или иные предметы в себе несут точно. Я еще помню, что как-то можно даже вот туда попасть, но, но, но, но, как-то здесь можно это сделать. Если честно, надо быть очень внимательным и, Или как-то что-то где-то нажать Какой-то рычаг где-то закрутить Чтобы у нас дверка вот эта открылась Но я точно помню, что вроде каким-то образом можно открыть эту дверь Так, ну что ж, давайте пошаримся дальше в башне нашего уважаемого Ксардаса Который здесь понапрятал для нас всяких полезных плюшек Так, кровать мы э, поспать на ней можем, я насколько помню Да, также на правую кнопку мыши Опа, ну что, ладно, э, кто куда, а я, пожалуй, посплю но, так, тут, видите, можно у нас выбрать а, вариант, до, до скольки спать. Пока не будем этого делать, а нам это неинтересно. Сейчас день, какой нафиг спать? Давай, давай, за дело уже. Так, дальше идем куда-нибудь. А, куда-нибудь конкретно это нам нужно собрать все полезное, что здесь есть. Какие-то книжечки валяются, это нам не надо. Здесь что такое? Тяжелый сук. Так, на ТАП у нас, в общем, открывается наш инвентарь, где мы выбираем... И, насколько я помню, вроде даже и назначаем, да, э, назначаем, что мы назначаем? Так, назначаем предметы. Вроде как можно, да, это сделать? Ну, хотя, блин, я что-то не пойму. Как-то вроде можно. М -м, а как вызвать менюшку э, назначения предметов, если зажать не получается? Так, ну, в общем, правой кнопкой мыши мы выбираем вот эту дубину. Это у нас использовать, да? А если левой, А левой мы просто выходим в меню. Так, значит, правый мы выбираем. Или снимаем какое-нибудь оружие. Да, также и со скрижалькой, да, тоже. Раз. Можем на нее посмотреть. Я не могу этого прочитать. Вот, да, вот так у нас выглядит этот скрижаль. На ней ничего интересного на самом деле нет. Ну и зелье, естественно, понятно для чего. То есть мы, если его на него нажмем, сразу же используем. Так, ладно, возьмем пока дубину. Хая! Ну че, кто на меня? Кстати, вот с этими печками, по-моему, тоже можно взаимодействовать, что-то готовить. Так, ну а мы идем дальше. Нам надо исследовать. А, исследовать И тут я, по-моему, не все исследовал а, Как-то здесь, мне кажется, нужно что-то найти такое а, Ладно, может я преувеличиваю Какой-нибудь рычаг дернуть или что Но что-то можно сделать, чтобы открыть вот ту вот дверь, которая возле Александра Ну ладно, пойдемте поднимемся наверх этой башенки Я хочу посмотреть, что там наверху у нас Что-то там тоже он для нас положил да-да-да, то есть тут надо в каждый уголок забегать В принципе, это во всех классических РПГ присутствует То есть разрабы везде, за каждым углом готовят для тебя какие-то плюшки Если ты немножко дальше пытаешься заглянуть Так, ну что ж, идем сюда Охо, охо, это что такое? А это у нас всеми известная статуя Белиара самого Самого бога смерти Или, как так сказать, бога тьмы, наверное, лучше ну что ж, попробуем к ней обратиться а, Помолиться можно Но это нам, по-моему, ничего хорошего Не даст, да То есть я хочу помолиться и пожертвовать 10 здоровья а, Но я вот не помню, чем мы точно получаем за это Ладно, я хочу помолиться и ничего не пожертвовать а Давайте попробуем вот так сделать. Мне нанесли 8 урона Что я просто так у него отнимаю время Ну ладно в общем, мы поняли, что здесь у нас э, есть такая статуя, которая отнимать будет наши очки здоровья. И, видимо, мы что-то за это будем получать. Наверное, магию. Так, здесь что у нас такое? Ага, вот он ключ. И вот этот ключ, по-моему, и есть то самое, э, о чем я недавно говорил, который открывает ту самую дверь. Так, книжный стенд. Так, про прочитав его, вот видите, там вот, э, прежде чем появилась книжечка, было э, посередине экрана указано, что очков опыта добавлено столько-то, столько-то. Вот это и есть те самые очки, которые позволяют нам прокачаться. Так, э, путь воинам, тут нам говорят некоторые советы, хорошее нападение. Так, ладно, это нам пока не надо, мы все эти приемы э, изучим, так сказать, в бою. Ага, есть вот такой вот сундучок, похоже, это от него был ключ. Раз... Открыли, значит, смотрим в сундучке, что у нас есть Есть 5 золотых Так, как их брать, кстати говоря А, ну правой кнопку мыши, да? Так, а как все взять? Как-то же можно все взять на пробел, наверное, обычно это бывает Ну-ка Нет, не на пробел А как все взять? Черт, я что-то все забыл Так, ну, как-то можно же Так, монетки мы взяли а, Свет, свиток, свет, необходим маны 5, длительность столько-то минут, ага, берем И отмычки тоже забираем, плюс еще и кинжальчик у нас, да Замечательно, открываем инвентарь и ставим наш кинжальчик Так, а, какие у него показатели? У палки, кстати, урон 10, у кинжала 5, Необходимость сил тоже меньше Цена у него 5, у палки, ну, кстати, у палки урон побольше, поэтому мы пока ходим с палочкой Пока нам нужно именно с тем ходить, что помощнее Так, книжный стенд читаем да, смотрим, нам опять опыта прибавляют. Остров Портовый Город Харинец находится на острове у побережья королевства Миртана. Этот остров известен прежде всего своей долиной рудников. О ней ходят разные слухи. Много лет она была закрыта магическим барьером и служила тюрьмой для всех осужденных королевства. Таким образом, эта долина стала тюремной колонией, где каторжники глубоко под землей добывали магическую руду. Неподалеку от Харинс находится несколько ферм, где крестьяне плодородной почве выращивает пшеницу и репу а также разводит овец уже многие поколения самая большая ферма принадлежит лендлорду, который сдает в аренду ле ле ле ле земли и другим фермерам. В центре острова находится древний монастырь и Магами огня, они, приводят, они проводят там исследования в области магии и алхимии, а также делают неплохое вино, так, ну ясненько, можно в общем много чего интересного в таких книжечках почитать, я специально зациклился, ребятки, чтобы показать, что здесь все имеет определенную смысловую нагрузку, это все связано именно с тем миром, в котором мы находимся. Так, дальше смотрим. зели, дающие перманентные изменения и ингреди ингредиенты. Эликсир ловкости, одна гоблинская ягода. Кстати, да, вот эти книжки, они полезны тем, что реально можно из них взять какую-то первую информацию, да? По созданию каких-либо зелий. Так, книжный стенд еще один. Из всех, кстати, из них нам дают опыта какого-то охоты, трофея. Из каждого зверя или животного можно получить трофеи, умножающей славу и благосостояние опытного охотника. То есть, да, этому мы тоже со временем научимся в соответствующих местах. Книжный стенд последний. Что у нас здесь? Про что пишут-то? А, Охотный трофей из каждой скажут... Ага, мы уже, по-моему, это читали, да? Так, ну ладненько. А что у нас тут еще в башне есть? На столе мы взяли. Тут мы все забрали. Так, сундучок мы открыли. А, все, по-моему, прошарили. Так, а здесь у нас статуя бильяра. А здесь у нас что? А здесь мы можем просто прыгнуть и убиться насмерть, да, наверное? Подожди. А что это здесь такое? Или мы здесь сможем спрыгнуть и не убьемся? Что-то мне подсказывает, что здесь... Нет, мы там дальше убьемся. Здесь ты можешь спрыгнем, все нормально. Хотя он же у нас... Наш персонаж, по-моему, насколько я помню, он может прыгать. Это раз. Насколько я помню. Или я ошибаюсь? Подожди. А где прыжки? Чувак, а где прыжки-то? Я же помню, что ты можешь прыгать. Ты же, блин, ты же прыгон, или нет? Или тебя уже... Тебя уже лишили этой возможности. Что-то я, не, ребятки, не помню, как можно прыгать. Кстати, да, можно вот так вот вид а, от первого лица сделать на F. А, так, подождите-ка. А, это у нас, значит, наши м -м, данные. Персонаж, то есть нет гильдии. Уровень 0, опыт 150. Следующий уровень 500. Очки обучения, сила, ловкость, мана, жизнь, оружие э, и так далее. Новичок, э, двуручная лук, арбалет, магия. Как видите, все у нас показатели, но ну, это на букву С. А как-то он должен же прыгать, я же точно помню. Ты же должен прыгать, чувачок. Че, тебя лишили такой возможности, что ли? Или ты просто в зданиях не прыгаешь спецом? Наверное, скорее всего, так оно и есть. Так, ну ладненько тогда пойдем. На улицу выйдем, я попробую. Здесь он просто... Вот я пытаюсь что-то сделать, он тут просто привстает и, и приседает. То есть у него две стойки. Так, ладненько, давайте-ка спустимся в самый низ. И посмотрим, что же нам можно ключами нашими открыть. Вроде я помню, что можно открыть вот ту дверь, которая вот там за Аксардесом находится. Вот эту вот. Так, давайте-ка глянем. И... И... Нет, почему-то еще раз нет. А Как-то может попросить кого-то. Подождите-ка. А если... Блин, не, не могу. Не знаю, почему, ребятки. Но где-то здесь должно быть что-то, что эту стенку может приоткрыть. Ребят, если вы в курсе, как это все открывается, напишите, пожалуйста, в комментариях. Я... Этим потом воспользуюсь. Так, ну что ж. Идем значит дальше. Ага, у нас тут есть креселка. Давайте-ка в него присядем. Раз. Вот так мы можем посидеть. Вот такой у нас типаж моднявый. Так, мы греемся возле каменчика. Смотрим, как потрескивают дровишечки в нашей печечке. Ну что ж, посидели и хорэ. Чувак, давай уже за дело. У нас с тобой глобальная миссия. Нам нужно спасать мир. Мир под угрозой. Поэтому никто, кроме нас, не спасет его сам он себя точно не спасет. Так, ну что ж, идем дальше. Идем дальше, идем дальше. Из этой мрачной башенки куда-нибудь уже на волю. Так, заходим на нижний ярус. Здесь у нас есть что-то полезное. В сундучке это по-любому. Давайте-ка глянем. Что тут у нас спрятал дяд дядюшка Ксардос? Дядюшка, дед. Это у нас факел, пригодится, кстати говоря. М -м так, как брать все? Блин, черт. Подожди-ка, что это было? Ага, на контрол а, левый можно зажимать и просто-напросто он забирать. Я взял магический шар, у меня, похоже, их два теперь, да? Вот они у нас, огненный шар, необходим маны. Так, может быть, куда-то запульнуть надо магическим шаром, чтобы у нас открылась какая-либо а, дверка. Так, что это у нас такое здесь? А здесь у нас, похоже, факел есть. Так, забираем. Мензурка, факел, вода. Что-то тут прям дофига всего нам подкидывает игра факел. Прям, если все собирать, то можно не хило, так я думаю, здесь нажи... нажиться. У нас, кстати, инвентарь, ну, насколько я помню, должен быть бесконечный. То есть сколько мы возьмем, столько мы его несем. Потом главное не запутаться в этом многообразии того, что мы наберем. Так, ну что ж, идем дальше. Подвал у нас что не заканчивается. Это у нас нижний ярус. Здесь у нас какая-то мини-мини у него кладовка. Тут, я смотрю, у него разные э, зель... Не зелья, а разная травка. Старик-то, тот еще травник, я смотрю. Сколько понабрал-то, а? Травы у него тут всякой разной, разнообразной. Давайте-ка мы ее все конфискуем у него. Я думаю, она мне лучше пригодится, чем нашему старичку. Так. Она уже так вся засохла, а мне она пригодится. Я его размочу, что-нибудь с ней сделаю интересное. И буду кайфовать. Так, ну что ж. Э, раз, раз... Все забрали. Все ягоды забрали. Так, насколько помню, тут у нас ручная система сохранения. Поэтому, ребятки, не забываем э, жамкать на escape. Так, что это было? А, это золото. Золото я люблю так. так то есть жамкаем и э, сделаем сохранение. То есть тут элементарная система. Выбираем первый слот. Э, ну, называем, например, сохранение one. И сохраняемся. То есть, да, если этого не сделать... Также, по-моему, вроде на F5 есть, ну, хотя сейчас я что-то нажал, ничего не сработало, ну, не знаю. В общем, ну, надо вручную сохраняться, это немножко неудобно. Ну, что вы хотели, игра 2003 или 2002 года, поэтому тогда, ребятки, это у нас была повсе повсеместная и постоянно такая система сохранения э, в играх авто каких-то сохранялок раньше не было, ну в некоторых играх были, но не во всех. В основном такой вот ручной способ. Так, ну что ж, я хотел еще раз подняться туда наверх э, и попробовать э, все-таки вскрыть ту дверь, которая э, находилась э, за Сардасом за нашим и посмотреть. И если я думаю, как-то может быть магическим шаром там куда-то надо запульнуть и тогда она откроется, или где-то какой-то может быть рычажок есть на стенке, да? Возле картинки, который я благополучно пропустил. Так, смотрим внимательно. Смотрим, смотрим, смотрим. Юзаем все вокруг. Тут точно нет ничего. В этой комнате должно быть что-то такое, чтобы привлекло мое внимание. Стол алхимика. Так, это что у нас? Рунный стол. Это точно нет. Но если бы и был рычаг, то он, наверное, был бы где-то рядом с дверью, правильно? А не где-то там вдалеке. чего то я не пойму. Что-то от нас Ксардос скрывает. А если его попросить, чтобы он открыл? Так. Может быть, может быть, может быть, я что-то не догоняю. Так, Ксардос. А ну-ка подскажи, что у тебя тут за беда? Эй! Как дверь-то открыть? Что ты можешь сказать об этой каменной табличке? Да-да-да. Что ты можешь сказать об этой каменной табличке? Сначала я подозревал, что это магический артефакт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 Они уверены, что я все еще жив, но они понятия не имеют, где искать меня. И это хорошо. Да, действительно. Так, и что же нам делать дальше? Так, Ну, это я, в принципе, знаю. А, Ну что ж, не осталась неразгаданная загадка открывания вот той вот двери. Я так и не понял, как это сделать, но как-то, ребятки, можно. Да, жду комментариев. Если кто-то напишет, буду очень благодарен. Так, так, так, ладненько, наверное, все-таки нам пока не суждено туда попасть. Я вижу, там зелье маны, по-моему, стоит и, и сундучок. Ну, к сожалению, открыть я это дело не смог. Ну что ж, давайте выдвигаемся уже, хватит здесь торчать. Нам уже пора давным-давно вниз. Нам пора, пора давным-давно уже прийти в наш город Харинец. Чтобы затариться нам лучшим снаряжением А то мы вообще практически э, ходим Голышом Ну что ж, выдвигаемся, друзья Выдвигаемся Тарам-парам-парам Хватит уже здесь ошиваться Хватит уже здесь надоедать к нашему старикану Пускай отдыхает А мы пойдем уже творить великие дела Так, и мы выходим на улицу Во дворик Так, не забывайте, ребятки Шарить по кустам в кустах у нас бывает всякая интересная травка, которую припрятали для нас, сами знаете кто. Так, так, так. Кто-то здесь кря крякает такая Странно. Кто здесь крякает, а? А ну выходи. Кто, овца крякает что ли? Я не понимаю, овца же тут. Так, привет овца. Нет, у нас овца, смотрите на нее, какая она красивая, кучерявая. Так, дальше идем. Джин. Так, бухлишка нам не помешает. И кинжал. Ну кинжал, насколько помню, у меня уже вроде как есть. А, предлагаю здесь сохраниться Игра сама себя не сохранит Пока я это не сделаю Так, дальше смотрим Что у нас? А, осторожнее Вот тут вот прям вообще мне нравится Это такие резкие везде выпады со всех сторон Куда бы ты ни пошел И можно очень легко упасть, навернуться и разбиться Так, что-то я не пойму а, Быстрые клавиши у нас пока не работают, что ли? Или я просто ничего не взял? Так, мне нужна дубина Да, ну вот, кстати, когда берешь дубину, да я так понимаю, автоматически у нас отображается вот циферка 1. Это значит, первый слот она занимает у нас. Такая вот удобная система в чем-то. Раз, и все. И мы с дубиной. И кто тут у нас? Кто там такой? Что там за мелочь крякает? А ну иди сюда. Это гоблин, да, у нас? Вот так вот на него наводимся. Ох ты, он нам вдарил даже. Два раза. Чуть-чуть нас не расфигачило, а? Вот так вот, ребятки, здесь... Обычные, самые легкие мобы уже могут нам реальные проблем нанести, донести много очень Так, что у него такое? Молодой гоблин, а у него в кармане а прибавка к здоровью То есть рыбка у него в кармане Забираем, это нам пригодится Так, спускаемся ниже к водопадику Эх, красотища-то какая Красота, лепота Так, вот здесь у нас что, травочка, муравушка, лечебная трава Вот из этого мы можем делать зелье но для этого я, насколько помню, вроде нужен алхимический стол. А, так, да, давайте. Тут место у нас секретное. Поэтому я это просто помню. Я знаю, что здесь у нас лежит нычка с необходимыми плюшками. Поэтому сюда и захожу. Так, что у нас здесь? Тут у нас стрелы и лук. Стрелы у нас здесь, как мы видите, лимитированные. То есть мы можем их и стрелять, и у нас их не останется. Думаю, все уже поняли, что я тут разжевываю. Так, короткий лук мы приобрели. Стрела зелья, собственно, еще зелье маны, и плюс еще и два свитка нам дают. То есть вообще прям полный комплект вооружения. Что ж, а мы смотрим, что мы взяли. Так, палочка, это у нас вторая палочка, лук. Лук мы нажимаем, у нас сразу автоматически на двоечку. Но я, сколько помню, здесь вроде стрелы отдельно заряжать не нужно. Так, а мы на... также можем зарядить свиток на троечку, наверное. А огненная стрела, это у нас выстреливает. Огненный шар тоже. Огненная стрела, урон магии 25%. А огненная, огненный шар 75, аж урон магии. Это очень-очень неплохо. Так. Ключ от сундука принадлежит к садусу, это ясно. Да, иногда надо почитывать, что написано в каждом предмете. Тоже очень полезное. Так, мензурка. Так, золотишко начинает копиться потихоньку. И всяческого разного, разнообразного из травы мы набрали. Так, ну что ж, давайте идем дальше. Сохраниться мы сохранились. Наверное, надо было что-нибудь съесть, чтобы восстановить чуть-чуть здоровье, но у нас пока ничего такого нет. Это что такое? Пояс могущества. Ага, прибавка к силе. То есть мы, да, мы можем, кстати, надевать вот такие вещи. Вот смотрите, у меня сейчас сила 10, а мы когда надеваем пояс могущества, раз, у меня сила становится 15. Да, то есть действительно такие вот предметы, надо а, на них обращать внимание и, а, естественно, их использовать. То есть вот мы одели, у нас небольшая экипировочка добавилась. Так, дальше смотрим, что у нас имеется. В остальном пока что все э, по-старому. Так, э, я еще хотел попробовать огненную стрелу. Э, на четверочку у нас магия сразу же ставится, как я вижу. То есть э, на четверочку мы будем ее использовать. А если огненный шар, то тоже на четверочку. Так, а магии сколько у нас мана? Мана 10. То есть мы не сможем использовать ничего, кроме... Э, кроме... кроме... даже у нас э, необходим маны 5... Ага, то есть можем все использовать и то, и то, потому что маны у нас всего лишь 5 надо. То есть мы, как минимум, даже лечебное вот это вот э, заклинание мы тоже сможем использовать, но я пока его приберегу, потому что оно достаточно мощно восстанавливает, аж 200 пунктов. У нас сейчас гораздо меньше, у нас вот можем пос посмотреть, сколько здоровья, да, то есть жизни у нас 40 сейчас, а осталось 22. Блин, мне так реально сейчас скоро нахреначат, и я отрублюсь. Надо чем-нибудь бы заесть, это все дело. Ну, у меня теперь есть лук, не забываем про это. Раз, это палочка, и раз, а вот это лук, друзья. Опа! Все, теперь я крутой с луком. Так, идем дальше. Можно, кстати, овцу завалить и посмотреть, что у нее есть. Ладно, этого мы делать пока не будем, пока не разовьем охотничьи навыки. У нас тут животные все тоже лимитированные. Если кого-то уничтожить, второй раз уже никто нигде не появится. Так, молодой волк, вот молодого волка мы можем сейчас попробовать, только я не помню, как здесь стрелять вообще, по-моему, по умолчанию он стреляет, да? Я реально не помню. Так, вот сейчас он встанет, и мы в него выстрелим. Раз! Подожди. А, вот так вот стрелять, почему у него не убавилось даже ничего? Это называется, что я промазал, да, наверное? Так, волк, стой. А ну получай, с одного выстрела, а, отлично. С одного выстрела ушатали волчару позорного. Так, подходим к нему, надо его срочно обшарить. Молодой волк, что у него есть? У него есть кусок мяса, прибавка к здоровью. Сколько я помню, это все дело можно жарить и увеличивать и вот эти положительные все эффекты. Так, ну что ж, мы, ребятки, идем дальше. У нас здесь где-то была нычка. Там у нас, я помню, много гоблинов. Я сохранюсь, потому что они могут меня, так сказать, немножечко обезвредить. Чуть-чуть совсем. Так что их там много, а я один. Так, ну ладно, с дубинкой, да, пойдем? Но с дубинкой, наверное, не серьезно будет. Давайте попробуем с луком. Лук у нас действительно ваншотит. Я уже это понял. Давайте-ка попробуем. Так, гоблин один. Привет. Привет тебе, гоблин. Раз. Подождите-ка. Что-то я стрельнул и ни хрена не попал. Давай. -по Пока поближе он подойдет. Раз. И все, готово. Что-то, кстати, столько стрел выпустил. И мажу совсем, друзья. Мажу. Мазила. Так, убираем лук. Похоже, мне сейчас придется с дубиной тут всех разгонять. Так, у него рыбка. Кстати, да, я, наверное, все-таки э, воспользуюсь поеданием рыбки. Иначе мне реально нафигарит. Так, у меня сколько? Две штучки, я вижу, есть. Так, давайте попробуем уже на вкус ее. Раз. Отличная рыбка, качественная. Так, прибавка к здоровью от воды. Аж 8 пунктов. Охренеть, это круто. Это круто. Так, пока оставим. И здесь я, наверное, тоже сохранюсь. Не побоюсь этого момента. Потому что это важно, друзья. Так. Идем дальше. Здесь по-любому есть грибы, темный гриб, который можно также покушать. Я вот не помню, если честно, с каких зелья из них можно варить, но, по крайней мере, здоровье то они точно прибавляют. Да, то есть вот так вот тут надо бегать, все собирать. Это желательно, то есть это не обязательный момент, но желательно. В Готике вообще желательно все это собирать, потому что игрушка, я опять-таки повторяюсь, достаточно сложная. Ну что, Брок, кто меня смотрит, как тебе вообще игрушечка? Как ты, поностальгировал? Нет, вместе со мной. Мне лично она нравится. Ну, Готика это классика жанра, что я могу сказать. И каждый раз в неё играю, я обалдею, наслаждаюсь. Ну, а что, собственно, думаешь ты? Хотелось бы, конечно же, узнать твое мнение в комментариях. Так что пиши, не стесняйся, я посмотрю, обязательно отвечу. Ну, естественно, это будет влиять на то, буду я в дальнейшем проходить эту игру или нет. Ну, ты уже, наверное, понял, что я сейчас еще немножечко, и все. Я хочу эту пещерку все-таки зачистить, я хочу здесь посмотреть все. Так, тут у нас, я насколько помню, жучара должен быть. Да, вот он, зараза, такой. Так, готовим лук, и сейчас главное нам не промазать, осторожнее. Раз. Тихо, вот это он мне вдарил немножечко. Так, это я пропустил, но ничего, у меня есть чудесная водичка. А это что у нас? Есть также джин, прибавка к здоровью, прибавка к мане, но мы воспользуемся бутыльком водички. 8 пунктов, это вам не шуточки, друзья, то есть очень много восстанавливает. Так, немножечко восстановились, жучару завалили. Из этого не выйдет ничего хорошего. Да-да-да, наш герой вот тут уже прокомментировал ситуацию, что там у него, в его требухах, потрохах, ничего интересного не взять. Так, идем в его логово, здесь он затырил несколько, ага, какой большой гриб был. Несколько грибочков интересных. Тут у него также можно найти свиток. Это у нас та же самая огненная стрела. Зелье лечебное. Я вот думаю, зелье как-то тоже же можно забиндить на какую-то клавишу. Или их надо вот так вот всегда открывать и пить. Вот это вот я не помню. Вот если я сейчас жмякну на зелье, он его выпьет? Или что он с ним сделает? Да, он сразу же его выпил. Ну ладно. Угу, ладно, этого я конечно не хотел. Но зато у меня теперь полная хпшечка. Так. Так, так, так, так. Здесь здоровье, ребятки, на вес золота, поэтому надо вот эти все вещи использовать аккуратно. Так, что я хотел посмотреть? Сколько у меня осталось стрел. Потому что я могу сейчас стрелять. Там а стрел-то. ничего нет. А стрел-то у меня и не, нет совсем, да? Хоть у называется. Да, он лук уже не достает, потому что не стрел. Ну что ж, придется с остальными гоблинами биться так. Вот таким вот образом, чтобы у нас, ребятки, происходила атака, ну напомню всем ребятам, кто уже забыл, как управление происходит в Готике, как боевочка, зажимаем ПКМ и он у нас встает боевую стойку. И тут уже влево-вправо мансим, от этого зависит, какой он будет, в какую сторону он будет носить удары. То есть можно также блок, это вот такой вот финт назад, то есть просто на С нажимаете, удерживая именно клавишу, левую клавишу мыши. Так, а на правую клавишу он у нас просто бегает туда-сюда. Так, ну что ж, давайте-ка попробуем. Это я специально потренировался, потому что у нас сейчас здесь будет боевочка такая нехилая. Будет гоблинов несколько. Или нет, или я ошибался. Но в какой-то, по-моему, момент их должно быть несколько. Я думал, будет их больше. Но, по-моему, там ниже будет больше их. Что-то как-то мало было гоблинов на самом деле. Ну ладно, я уже я уж разочаровался как-то сразу. Так, а вот там у нас внизу э, тоже много чего интересного ожидает, вот, но я, пожалуй, все-таки продолжение сделаю этого всего дела, ребятки, в следующей серии, поэтому ставьте ваши лайки. Чем больше лайков, чем больше просмотров наберет данное видео, тем выше шанс, что я начну дальнейшее прохождение по Готике 2 Ночь Ворона, друзья. Ну что ж, могу сказать, как всегда, и играть только в самые топовые и крутые игры, и приятного геймплея всем.